Вы просили, вы ждали. В этом видео Акстар Притворится новичком в музыкальных школах Будет неадекватно себя вести на уроки, А потом как вжарит Посмотрим на реакцию преподавателей В реальном мире Если хочешь поучаствовать в розыгрыше новенького iPhone XR, либо гитары за эту же цену На выбор победителя, а также 25 тысяч рублей, то есть 25 победителей По 1 тысячу рублей, то просто Поставь лайк, оставь какой-нибудь крутой комментарий А также подпишись на мой инстаграм akstar.music, и уже через три часа я выберу для себя победителей, а объявлю их я на стриме в прямом эфире в воскресенье в 8 часов вечера, поэтому колокольчик, чтобы не пропустить стрим. Всем привет, это канал Акстар, и это свершилось. Тысячи комментариев, притворись новичком в музыкальной школе, и я это сделал. Я шел в первую музыкальную школу с определенным сценарием в голове, я думал, что все продумал, у меня даже камера была в маленькой дырке в пакете, чтобы ее вообще было никак не заметить. А ты треск, играешь, играешься. Вот еще знаю... Как так не звучит? Ты след... Не-не, он обманул. Ты след занимаешься, не след? Первая и самая главная проблема, с которой я столкнулся, это скрытая съемка. Я просто не смог нормально выставить камеру, пребывая один на один с преподавателем гитары. Поэтому в этот раз я записался на пробное занятие в музыкальную школу Saint P. Music и договорился с руководством, чтобы они разрешили нам съемки, чтобы мы заранее расставили камеры. Естественно, преподаватели ничего не будут знать. А поможет мне в сегодняшнем видео, в разнообразии его, Боря с канала Борис Пранк. Всем Привет! Сегодня мы немножечко пранканем Пашу, потому что у него в ухе будет наушник, по которому я буду диктовать ему всякие дурацкие задания, которые он будет вынужден выполнять прямо во время урока. Естественно, чтобы меня не узнавали, мы подготовили небольшой реквизит. Капец, я как урод какой-то. Ячки. Только не говори про уроды, Блин, А вдруг люди же ходят с такой прической. Шалость начинается. Давай сходу задание. Сейчас заходишь и сразу же разуваешься. Окей, Хорошо. все, погнали. Сразу же разуваешься. Окей. ценю не, не не вытаскивай ее из чехла вот так и сиди в руках с гитарой в чехле оставь ее в чехле уже играл уже играл супер летом пробовал начнем с того как правильно держать гитару надо чтобы она была либо на этой ноге либо вот раньше играли так я думаю это стрелка на носочке с гитарой все-таки, чтобы играть, я думаю, надо остановить весь тихой. Не ну, смотри, как Играй как на контрабасе. Покажу сразу, что я умею. Пойду вам удобно так держать. А нужно не так? Если вам удобно, конечно, можно, но по правилам надо держать иначе, немного. Привет. Привет. Паша. Марат. Переспроси, что он только что тебе объяснял. Переспроси. А можете, пожалуйста, все заново объяснить? Я сбился. Без проблем. Во время все, что, что мы играем... Скажи, что у тебя амнезия. Создано, во время еще. Извиняюсь, у, у меня еще ну, такая вот... Э, что-то типа амнезии. Да. Я резко могу что-то подзабыть, например, где я нахожусь, но я быстро пройдет, я все вспомню. Ну, в общем... По такой, поэтому не пугайтесь. Так что не переживайте. Я тебя понял, Паша, я тебя понял. А, смотри, что такое темп, помнишь? Вот смотри, давай у себя, ну прям а. гитару, вот так в руки смирей, бери вот сюда, вот а. уклади, видишь, где выемка. У меня, вот, еще извините, извините, у меня еще... <связывая> что-то типа нельзя, и я могу резко забыть что-то, и потом вспомнить. Одно это быстро проходит, <связывая> так что не переживайте. Так, ладно, хорошо, так какую-нибудь это тетрадь с собой будешь носить или... Ну, я в следующий раз возьму. Так, ладно, получите. Вообще, когда будешь играть, задержи дыхание прямо, и не дыши, чтобы он заметил. А теперь поставим указательный палец. Делай вид, что ты все еще не дышишь. Вот, хорошо. Все, воздух кончается, и ты задыхаешься. Спроси, можно дышать? Неплохо. Можно дышать Дышать можно было. Просто меня учили, что у был преподаватель. Он говорит, играй, я задерживаю дыхание. И вот пока он не разрешит выдохнуть, чтобы концентрацию не терять, я не выдыхаю. Надо было сказать. Ладно, прости, тебе надо было сказать. Выпей из фляги. Отхлебни немножечко. Так, можете, пожалуйста, подержать секундочку я пославить? Да, очень. Так, я чуть-чуть попью. Я надеюсь, там алкоголь. Да. Слава богу. Так вот, э, давай каротиночка осталось всего лишь два э, пункта, нормально? Да, видно самое главное. Паш, продолжай урок стоя, стоя. Как ни в чем не бывало. До ре ми фа соль силя ля си ля си. А так вообще правильно. Смотри. Приподыгни его к сцене. И забил трюф, стой. <связывая> а, ты можешь дышать, кстати. Я дышу, я просто... У меня стою удобнее. Окей. Смотри, вот это ми... Окей. Вот это... okay. Сделать выбор всегда сложно. <связывая> Белую. Желтую. Полезную. Или вкусную. Полегче. Или потяжелее. <связывая> кино. Или музыка. Или кино. Хватит выбирать. Просто оформи подписку Яндекс Плюс. Все мы любим музыку и кино, и теперь есть доступ ко всему в одной подписке Яндекс Слушай любимые треки и подкасты на Яндекс Музыке. Открывай для себя новых исполнителей в плейлистах, формирующихся на основе твоих предпочтений. Смотри, более 7000 фильмов и сериалов, мировые премьеры или российские эксклюзивы в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD, высокое качество, отсутствие рекламы и возможность офлайн-просмотра в мобильном приложении. Все это и не только по одной подписке Яндекс Плюс за 199 рублей. Не выбирай, а просто оформи подписку Яндекс Плюс. Переходи в описание, там я оставил промокод АКСТАР90 на бесплатную подписку в Яндекс Плюс для новых пользователей на первые 90 дней. Залетай, юзай мой промокод и наслаждайся контентом. Так, ладно, давай просто будем стараться как-то закреплять все, ты просто сейчас вот поставь вот эту лупу ага. вот на колено, чтобы тебе было удобно, да. Извините, о чем мы до этого говорили сейчас? Так, вот это у нас аккорд первый, мы его сейчас с тобой ага. разбираем, да? Вот, видишь, вот. Как раз так, вот а можно, вас? как гитару правильно держать? А, смотри, так. Слушай, надо тебе какой-нибудь этот носить с собой, либо записывающее что-то, либо, я не знаю, ну... Я понял. Фух, ладно. Смотри, выемка вот эта вот, прям на колено ставь. Ну вот смотри, прям. Паш, попробуй кусить ее за палец, под каким-нибудь предлогом. А у вас пальцы жесткие? Нет, у меня пальцы мягкие, потому что, ну, я уже давно занималась, то есть, вот эти вот все мазоры... Сейчас попробую. Можно попробовать? Да, можно попробовать. Кусает. Что вы делаете? <смех> да, меня просто учили, что можно пробовать жесткость пальцев вот на... Ну, зубами. А я вам советую. Пальцем можно ровно, потому что они... Не, не а -а -а, смотри, пальцы, так, значит... Извините. А? А -а -а, можете, пожалуйста, все сначала повторить? Да, да, да, да, конечно, конечно. Значит, смотри, вот у тебя практически пальцы правильно стояли. Я вот, ну, когда занимался дома, у меня был вопрос, вот как правильно держать гитару. Ага. Можете объяснить, как правильно ее нужно держать? Слушай-ка. Ну ладно, давай, тебе какой-нибудь глицинчик, что ли, не знаю. Паш, выпей а, еще выпей немного. И сплети. Так вот, хорошо? Так, горло. Горло Я слушаю. Что случилось? Вас. Первый решил, ну да, про тебя говорил. Окей. Препод шоке останется. Люблю замкнутермус. Показывает интересных персонажей. Да, ты так выдохни, типа, хорошо, знаешь? Нормально. Да. Окей. Смотри. Паша, я сейчас тебе позвоню, как отец. Сейчас тебе отец будет звонить. Алло, Паш, ты да, где? я Ты на уроке. в аудитории с преподавателем? Да, я, я могу даже... Дай да, ему трубку. Да, да. Ну, дай мне его тогда услышать. Извините, можете, пожалуйста, поговорить? Просто сказать, что вот я... Алло, а там... здравствуйте. Да, да, да здравствуйте. Паша на занятии? Да, передо мной сидит. Точно вы а, преподаватель? Я. Да, я просто беспокоюсь. Вы не можете не беспокоиться. Вот у нас Паша есть. И я... Он трезвый, не пьет. Все нормально. Паша, ты сегодня пил, нет. за тебя отец переживает, он говорит, что нет. А, ну, в нормальном трезвом состоянии. Хорошо, ладно тогда, спасибо вам, занимайтесь, не буду вас отвлекать. Хорошо, хорошо. Угу. Вот. Вот. Ладно. Спроси у нее, э, типа, извините, вопрос не под... Вы замужем? Указается, Э, за вопрос. А вы замужем? Нет, я не замужем. Ей понравилось. Паш, давай ватные палочки доставай, ковыряй в ушах и выкладывай. И так далее. Очень чешется. Чешется? Да, я Ты не болеешь? Нет. Точно? Точно. Не болею. В порядке все? Да. Замечательно. Я начинаю жалеть, что не сказал твоему отцу, что ты толкаешь. Я не пью. Жи, да, скажи спасибо, что вы меня папе не спалили. Спасибо, что вообще не сказали папе, а ничего. Я да. Я начинаю жить еще раз повторю. Но тем не менее. Выпей еще раз и скажи ваше здоровье. У нас лады, расстояние между порожками будем называть ладами. Это расстояние будет называться ладами. Слушаю. Да я вот тут последний раз. Я хотел за то, что вы ничего не сказали. Да, ваше здоровье, скорее. Это очень важно. Блин. За ваше здоровье. Препод наверное, вообще. Сако вообще не было. Все, Все готово, нормально Все, настроились. Настроился. При... Настроение, скорее Все. всего, должно быть уже очень хорошим. Ещё какие-то мелодии ты знаешь, мы просто их разовьем. Ну я знаю вот одну, могу сыграть. Только там нужно на шестую струну перестроить. <музык> так. Так, можете, батя, как гнавись положить? Да, конечно, не вопрос. Я все лето ее учился играть. Одно лето? Девять лет. Мне сейчас хочется, чтобы ты просто рассказал мне, что помогло себе быстро это выучить. То, что это... был... Современное? Блин, поколение нахрен! Здравствуйте! Очень приятно, Буря. Мне говорили на уши, что мне делать? Каждый раз, когда я делал что-то странное, вот этот человек говорил мне, что нужно сказать, что нужно сделать. Так. И мне было очень стыдно это делать. А... Я одновременно за батю, короче. Да, звонил. да, это я звоню. Это... Это... Там, кстати, реально алкоголь. Но я не пил. Ну давай, давай столько не кузнечиков. Мы потому что с тобой с базы все-таки решили. Хорошо. Так, а что я здесь а. делаю? <свят> да ладно, я шучу. <свят> В общем, спасибо большое. Это был розыгрыш. Бомбастерский, да. Мы тут снимаем, вот, камера, одна, вторая. Капец. <свят> ага, а можно я уже, это... сыграю вам? Конечно. А вы можете послушать, она настроена или нет? Да, звучит чисто. Я вот не умел, вот я сегодня вот пришел, научился. Я не знаю, как-то почувствовал атмосферу вот За пару минут возможно? На самом деле это. розыгрыш Не пугайтесь. Должны признаться, мы немножечко вас разыграли. Спасибо сети музыкальной школы CMP Music за то, что разрешили нам снимать такой ролик здесь. Поэтому, если вы хотите научиться играть на чем-нибудь или петь, обращайтесь в эту музыкальную школу. Спасибо, что выбрали именно нас. Можно я лучше, и я сыграю что-нибудь. Да? А можно. <музыка> Занимаюсь уже гитарой почти 10 лет. Вот. Поэтому... Ну, молодец, хорошо играешь. Здравствуйте. Это мы. Ну да, так получилось, что он себя вел странно. Это мы ему дурацкие задания давали. это все мы говорим в Какие впечатления вообще от этого урока в целом? Мне показалось, что произошла какая-то магия вот, вот то, чего пытаешься добиться от ученика Сначала он приходит, не может сыграть кузнечика И потом вот он тебе играет да Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение Давайте наберем 200 тысяч лайков И тогда мы снимем продолжение И позовем Борю куда-нибудь еще А если это видео не наберет 200 тысяч лайков то отправи меня куда-нибудь подальше. М? Спасибо, в общем, Бори, за то, что он получался в сегодняшней съемке. Здесь Кругляшок, можете подписаться на мой канал. Здесь Кругляшок, можете подписаться на канал Бори и посмотреть его очень крутые пранки. Я реально угораю вечерами, когда их смотрю, это очень стыдно. Как ты вообще такое вытворяешь? Не знаю, это само получается как-то. Да, в общем, подпишитесь, посмотрите видосы, реально очень круто. Вот, и смотрите другие видео. Всем спасибо, всем пока. Я думаю, еще разочек. Или что? Или все, все круто, да? Было? Ладно, извините. Тогда точно все теперь. Стыдно. Рок-н-ролл. Мы синхронимся? Да. Пойдем.